Друзья, всем привет! Мы сегодня решили прогулять детский сад. Едем мы сейчас кататься на снежных горках. Мы в прошлом году ездили. Сегодня очень хорошая погода, и мы решили, сколько там той зимы осталось. В общем, пока идет снег, и снег, в принципе, есть не растаял, поэтому нужно ехать и кататься. Дети уже давно у нас спросили, мама, когда мы, когда мы поедем, поэтому я думаю, сегодня очень хороший день. И.. Ну, во-первых, в будни мало будет людей, это однозначно. Ну и красивая сегодня погода, снег идет и тепло. Ян уже выздоровел, мы начали давать ему антибиотики. Уже буквально там, на второй день ему уже стало хорошо, уже температуры не было. И ну, сейчас парень себя чувствует вообще замечательно. Вот. Спасибо вам огромное за ваши переживания, которые вы в комментариях оставляли. Очень приятно. В садике дети, между прочим, изучают подводный мир. Мы посбрасывали только что учителя тему подводного мира изучают. А куда они поехали? Никуда, не там изучают. Им принесли макеты разных подводных животных, рыб. и. Настоящих? Настоящих нет, но это вот они изучают. Какие обитатели плавают в морях, в океанах? Я посмотрела, интересно, жалко, конечно, пропускать, но время с семьей, оно дороже. Так, похоже, мы арендовали весь парк. Кого нет вообще. Янеч, пойдем, пойдем там. С горки будем ехать. Вставай, вставай, вставай, вставай. Так не поедет. Идем. С горки надо ехать. Да, мы тут человек, сами все. И все, вот мальчишка. Вот, ну конечно, это ж мы тунеядцы. Все занимаются, учатся, а мы прогуливаем сегодня. Вот сегодня здесь все, те, кто прогуливают, да? Мама, Прогульщики мы с вас. Мальчиком. Познакомься, конечно. Хочешь познакомиться? Познакомься. Ну вот, все, две семьи, две-три семьи, и мы... Ян, куда ты сползаешь? Ян, иди сюда, мы вместе поедем. Я тут же уселась на горку. Ян, все, хорошо, мы едем с Марком, давай. Мы поехали! Лови нас, лови! еще! Мама! Отломалась, все страшно. Это не с нашей. Ян сам по себе у нас тусуется. Ян сам по себе тусуется. Да, классно, мне тоже понравилось. Давай, попка, поднимайся. Поднимайся, попка. Давай, давай, давай, давай, помогу тебе, попка. Сейчас вместе с мамой поедем. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай. давай. Не-не-не, оставай. Да -да. Все. Марк, отходи. Тормози. Все, молодцы. Довольны? Давай ручка. В этом году немножко не в прошлом. Здесь гора снега была насыпная, Ну и каждый, кто спускался, упирался в эту горку. И ну, как бы безопасно. А сейчас вообще ничего нет. Все расчищено и немного опасно. Можно в этот столб въехать, можно в эти деревья. Мы так стараемся тормозить немножко раньше. Ну и плюс кто-то из родителей, либо я, либо Сережа, мы стоим и ловим детей. В нашем полку пополнение. Ну, ребята, я еще. Реально огромная скорость на санках. Сережа нормально тормозит. Здесь очень надо быть внимательным. Смотреть за детьми и ловить обязательно. Мальчик тоже спускается и ловят родители. Потому что в этом году здесь такая не очень приятная история произошла с таким финалом. Печальным. Поэтому к сожалению, нужно быть предельно внимательным. Можно было хотя бы сетку натянуть, чтобы сетку, если что, дети упирались в сетку. А так получается, так что мальчик ехал, спускал. Ну понятно, понятно, что не на сей, но знаешь, это же просто, ну сколько здесь метров? Ну, 30-40 метров натянуть сетки. Только что мальчишка спускался, вообще родители никто не ловил, и он прям в дерево уперся. Там два дерева. Мама, мама. Ну, да. А, снял Варежку, сейчас одену Ну вот, видите, девочка едет, проезжает рядом. Вот она не может затормозить, смотрите. А там дальше обрыв несет на санках тоже. Ну, вообще, родители, конечно, гонят. Это называется «Как повезет а? ну, По этой причине мы долго не решались приходить в этот парк, но договорились с детьми, что они будут предельно внимательны, и мы в том числе будем их ловить. Ну идемте туда немножко пройдемся Кому? Ну, ну помогите Пойдём. Ну иди ты Пу -пу А я он все время падает Ему нравится вываливаться в снегу Пойдём, пей, пей. Да, осанки улетели вообще в самый а, низ Он люди поднимает Это хорошо, что он спрыгнул, успел спрыгнуть посмотри, тут как Можем спуститься туда Качелем Вот что есть в этом парке Зона барбекю, аллея влюбленных Кафе на балконе Парк динозавров, но он был Сейчас его вроде перенесли Летний кинотеатр, фестивальный Майданчик А летний кинотеатр, да, классно Здесь прям на улице можно смотреть фильмы Аттракционы, фудкорт детский майданчик, снежный спуск, аттракционный туалет. Странный способ подъема на санках ты выбрал. Это лифт. Лифт. Поэтому а, смешно, смешинку проглотил. Помогай, давай. давай. Круто, что сегодня тепло очень. Минус один, минус два, но вообще не чувствуется. Скажи, не чувствуется мороза вообще, да? Нет. Ну да, но бывает же один, минус один, ноль, а такая сырость. А в этот раз везло с погоды. Завтра здесь все изменится. Завтра суббота. Здесь будет очень много народу. Но мы специально поехали в будний день, потому что так мы сможем их здесь контролировать на все сто процентов. Когда много детей, то очень сложно. Когда у тебя трое, и они все разбегаются в разные стороны. На, держи. Сейчас покатимся вниз. Нет, мы сейчас никуда не катимся. Мы идем сейчас там на площадку тут детскую. Вон там. Впереди да. Хорошо. Делимся бубликами. Вообще почти ручной. вы или нет? А ну покажись нам, ну, мальчик Нян, покажись, где прячется Ян, вот ты, а вот мы тебя нашли, ой, а, смотрите, голубка прилетела, там столько орехов, вы видели, сколько там орехов много? Загляни в кормушки, сколько здесь орешков, в каждой кормушке химерин. Так, а вот кто это кто-то нас понасыпал? или ну это кто-то насыпал, Сып... ну не опасно, нём -нём. Будешь бананчик нас перекусить? Будешь? Нет. Будешь? Ну, тут Будешь? Будешь? Будешь. Будешь. Я съем. Хотела на ту горку, но там такая стрёмная. Ну это только вдвоем съем. Вы же спустились с горки, скользко, тут пробовали? Давай, с Это чтобы вы понимали, это не лед, это покрытие ближе. Детское покрыть, ну на детских площадках покрыть. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Это месте более людно. Опа. О, аккуратно. Уже детвары побольше. Рядом детская комната. Ой. Знаю, никогда не была здесь Она маленькая такая Это видно для самых-самых малышей А, чё, очень даже все уютненько Игрушки, коврик, чисто все Но деток не вижу внутри Но Если такая классная погода, то смысл этой детской комнаты Раньше мы вообще о таких комнатах не знали Гуляли на улицах и все это был выше пилотаж в такую погоду гулять. Опа! Тут, кстати... Оп! Тормози! Ты прям Ты на дорогу Оп! Здорово! Здорово! Тут скорость очень большая. да, да, да. Оп! Оп! Оп! И снова на дорогу. А? Еще Еще? А ну скажи, как ты говоришь. еще Молодец. Ес. Ещ. Беги за папой, ещ. Я тут параллельно снимаю и новости еще слушаю. Радио. Где-то здесь. Болтает. Спасибо. Спасибо. Спасибо. О, Марк следом. А тут, кстати, лучше горка, намного. А Ты с каждым разом все дальше и дальше спускаешься Давай Что-то ты раньше тормозить начал Ребята, тут такой снег валит Какой красивый снег Падает, падает Давай, давай, Рина Яна, отходи У меня же руки замерзли, варежки мокрые Очень сильно у всех, причем У нас не баллоневые, они такие плотные Оп! О, Ринатас, молодец! Все, пойдем Ну ты под конец раскатался, молодец Понятно, что еще хочешь Так, девчонки, отходите, отходите, отходите Ага, давай, Ринат Давай, давай, давай, давай! Опа! Смотрите, как мы придумали ехать. Сережа придумал. О! А ты садись, обнимай Марка ногами и ноги на его ноги. Что главное, ноги, чтобы не него было сопротивление. Марк, держись, держись, держись, мы давай. Мама, как будто -а -а. вот, в лесу, Есть? Мама, Нет, он перчатки. спасибо. Ренат, приподними спинку. Мама, держись. Да? Баба, ты мама. туда поглубже, ноги на санке. Баба. Марк, Баба. Ты, ты садишься? Лесу, да? О, хорошо, Обнимаю хорошо. Меня. Обнимай маму. Да? Yeah. На yeah. Yeah. Поехали. Но, ноги, приподнимай, Марк. Приподнимай, Марк, ноги. Поехали, мы в лесу, да? Да, поехали. Янчик, мы в лесу, да? Так, да. держимся. Ой. О! Пошло движение.